Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к истокам. Да, 21 год назад. 21 год назад, да. Когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Но уже прием хороший кофе, как ты. Как И вот едва-едва мы были знакомы, так? Ну, не то, что... шапочно были знакомы. Шлемно. И вдруг мы решаем, значит, слушая по радио, там точка, и там все время, значит... А на улице идет дождь. Мы уже долго, долго, долго. А дождь идет. И мы слушаем точку. Там, значит, разъмбаум, сесалон. А Крым еще наш. А Крым еще наш. Вот видите, 21 год назад в той жизни еще было. Газманов там, да, с, с... Сау, Есаул, а... э... Харунжин да, да, да. и так далее. И вот мы сидим... Расторгуев, это гениальная была вещь, когда спросили Николая Расторгуева, а почему в песне комбат, вы поете комбат, Йо Комбат, Йо Комбат? И тогда еще заслуженный артист России, сейчас народный, он вот так подумал и, и, и сказал, я сам слушал, он сказал, ну это так муж Я расшифровал потом, это слово действительно муж да, так вот, э, вспомните, пожалуйста, 21 год назад все мы думали, будет гражданская война или не будет. Кто родился 21 год назад, не вспоминайте. Да, лучше не надо, да. Да мы и сейчас начинаем об этом думать, да. Вроде прошло столько времени, а все возвращается. И вот мы сидим, сидим и думаем, давайте вот что-нибудь такое, потому что мы втроем поем песни, которые не похожи на то, что мы поем по отдельности. Вот давайте что-то непохожее такое придумаем и выпустим сразу альбом под не своими именами, чтобы нас никто не узнал. А а Имена решили выбрать да. фамилии, решили выбрать девичьи наших матерей. И получилось бы вот... Знаете, Я а понимаю, а, теперь с годами, вот, почему они-то настаивали бог, на этой идее. Да, Ири. очень интересно, получил Вадим и Валерий Печеровские и Леонид но, между прочим, в Беларуси моя фамилия девичья маме написалась стояла первая в классе Аусянко. Аусян? Аусянка. Аусянка. Да. Аусянка. Да. Ну так как нас все-таки. Хотя у нас большинство такая, знаете, понимаете, будемного она здесь не было двадцатого. В конце концов мы выпустили такие альбом под девичью фамилиями наших отцов. И вот хотим несколько произведений из этого альбома. Первое называется Крымский власть. Поскольку, из поскольку из да, да, да. да. у нас в Крыму белый все начиналось. Красно-белый цикл, да. По-моему, там вот... все и закончится. <laughs> Пожалуйста. Это так, Через Астрахань, сейчас уже все в Крыму ближе. <laughs> ну вот когда мы услышали. Кстати, эту... у Валерия Леонидовича жена из Астрахани. Почему я с Астархой? А Причем? Причем? Сейчас а, все, об все об этом. А в ну, ну, а, Голодовке, а, да? Да, в да, Голодовке. Вот я с тоже мало чего ел, Да, да и что-то мы как-то... Давайте политики к чему вы к этому все Потому что сейчас красно белые вальс Когда мы услышали эту песню, неожиданно... Когда шел раздел Черного морского флота, в да, да. а передаче была такая передача, еще, помню, служу России. Да. Понимаю, сейчас все идет. Да? И вот на фоне раздела Черноморского флота, это было давно уже, слава, эта песня, она привела совершенно другой смысл да, в этой передаче. Неожиданно. А мы думали, что она другой смысл. Из черных море Кто-то вернется сюда, грузом больших якорей, кто-то вернется судьбой, раненый жарком бою, кто-то вернется живой вместе с другими в строю. Шитые. В югу приходят теплей Не отморите в голове, Смертное ржание коней Чей обрывается вверх Пури пробивший седло Белая газ и снег Кружит над царским селом Ружит кружит над царским селом. Красный листок в белую пену воды. Чую, ты сидуел до скуд. Забыл тихо шушит по песку нежная ненастье. Я Чего-то следую Раску За море ветер унес, Тихо шуршит По песку Нежная ненависть слез, Тихо шуршит По песку Нежная ненависть слез.